Вы заплатили деньги, вроде бы, за хорошие продукты, и сами друг друга носим на кладбище. Да? Нормально Меня, например, заставила задуматься такая статистика, что сегодня в Российской Федерации на одного больного раком в СССР, в Российской Федерации, который потерял ряд территорий, да, скажем так, меньше, чем Советский Союз, Сегодня на одного больного в РФ у нас, вернее, на одного больного в СССР у нас 300 больных раком в Российской Федерации. Это что такое? У нас сегодня, вот наш товарищ Андрей приходил, помнишь, да? 82% медик, который в призывных комиссиях участвовал да, на сборных пунктах. 82% мальчиков не способны продолжать потомство. А сделано это через что? Через энергетики, через пиво, таурины, вот эти вот банки, склянки и так далее. Пластиковая посуда. Избегайте крайним образом. Если простую воду из пластиковой посуды еще можно пить обычной, учтите, что любая газированная вода, в которой содержится СО2, углекислый газ, либо слабый алкоголь типа пива, эта посуда выделяет внутрь, там, где находится этот напиток, газ, который называется дебутилфтала. Что вы получаете от этого? Црос, слабоумие, да, и все прочее. Для чего было сделано это? Знаете, когда этот пластик придуман? Вот как вы думаете, когда придумали этот пластик? 36 годы 36. Адольф Лайзерш, Шикельгрубер, товарищ Гитлер вот со своими учеными сделал для уничтожения второсортных народов. Мы что с вами второсортный народ? Да вы зайдите в гастроном, все в этом пластике. Запретите своим детям, внукам, близким, родственникам покупать что-либо в пластиках, покупать что-либо в Макдональдсах. Покупать что-либо в этих Бургер Кингах. Вы на эти деньги, что он покупает там пакетик вот этой картошки, понимаете, вы можете 2 килограмма картофеля домой притащить и сделать вот этой картошки сколько угодно. Значит, ни в коем случае не пользуйтесь фирмой Nestle. Все вот эти вот шоколадки, вот эти вот Марсы, Сникерсы, вот эти вот, все вот это. Это все сделано на уничтожение нации. Одним из самых опасных продуктов, я вас сейчас удивлю, является на сегодняшний день хлеб. Да, да, да, да, мы Потому что, если раньше дрожжевой хлеб делался из нормальных дрожжей, сейчас используются термофильные дрожжи, которые Пусть вызывают да. онкологические заболевания. Второе по опасности продукт, это чай. Особенно чай в пакетиках. Да пойдите в аптеку, купите Иван-чай, купите мяту. Если у вас нет других источников, где это нарвать, насушить и так далее, дача там или еще где-то, да? Вот. Возьмите чебрец натуральный и заварите. Зачем вот этот чайный лист? Рассказать вам о химии чайного листа? Да. Рассказываю. В Китайской Народной Республике, есть женщина, которая является ведущим специалистом по чае. Сотрудники НТВ скупили все чаи, которым торгуются в Российской Федерации, привезли к этой мадам и говорит, можете оценить, она на элитные чаи глянула, говорит, если бы я этим мусором могла торговать за такие деньги, я была бы гиперолигархом. Вы представляете себе, что это такое? Как пьют чай китайцы? Рассказываю вам химию потребления, правильную химию потребления чая. Они пьют сугубо два верхних зеленых листочка и свежие, незасушенные. Почему? Когда взяли два верхних листика и залили водой до 90 градусов, у вас... Причем они делают как, они вот залили в чайник, да, вот два этих листочка 90 градусов водичка делали, раз, два, три. И сразу эта вода сливается куда? В сливничек. Вот. И там распаренный листочек лежит в чайнике дальше. Вот из сливника попили этот чай. У них это называется чаша справедливости, да, насколько я знаю, там в Японии, в Китае, в церемонии. Попили этот чай, потом снова до 90 градусов, раз, два, три сделали, сливают. Почему они так делают? Почему? До 90 градусов. Почему курок-то так? Потому что в это время успевают выйти антиоксиданты. Мембрана чайного листа не лопается. И смолы, которые вызывают онкологию, не выходят из чая. Вам случалось видеть на чайниках черный налет такой? Да. да. Вот это онкология. Это смолы, которые вызывают онкологию. Их не должно быть в чае, понимаете? А удержать, вот, допустим, мелко помолотый чай невозможно, да, чтобы вот эти смолы не вышли. Невозможно сделать вот... Почему ценился крупнолистовой чай да, всегда? Потому что крупный лист, он был более благородный, да, как, как напиток. И, но поскольку мы не можем достать свежий чай, а вот эта история, которая с пуэром, там с ума люди сходят, это же идиотизм полный. Вы знаете, китайцы возили чай на Таиланд и не довозили свежим его, он портился, он гнил. И тайцы сказали, вы знаете, а гнилой он гораздо лучше, типа по вкусу. И они начали его специально, этот чай гнобить, вялить его. Высушить годами, и говорит, ну нравится такой, пейте такой, нам такой легче в плитках доставлять вам. То есть транспортировка тупо, да, вот, ну грубо говоря, не свежий чайный лист, а вот именно такой. Поэтому, если мы говорим о чай чай богатырей, Иван-чай, до того, как англичане навязали культуру потребления китайского чая, вся Россия пила Иван-чай. Пейте Иван-чай. Пейте мятку, кому надо успокоиться. Пейте зверобой, кому надо там желудок привести в порядок. Но ну, не часто. Там ромашечку, не вздумайте часто это делать. Там ромашку, зверобой, если вы здоровы, можно для профилактики раз в месяц попить. А вот... Такие вещи, как кипрей, он вот же иван-чай, да, или э, Чебрец, это вообще чай долгожителей, да? Да, хоть каждый день можете, для каждого дня это делать. Но это чаи, которые приносят здоровье.